К сожалению, то, что я слышу на консалтингах, да, когда работаю с командами или индивидуальными сетевиками, я вижу, что человек не понимает, что он пришел в бизнес вообще. Yeah. Он думает, что он пришел в кружок вышивания, там, не знаю, в клуб здорового образа жизни, но он пришел не в бизнес. То есть, когда мне становится очевидно, что и человеку становится очевидно, он вдруг начинает понимать, что он реально вообще не так видел то, что он делает. Вот отсюда и нет мотивации, почему? Но ну, я сегодня не могу там не позвонить, к примеру, там. я сегодня не могу ни, ни, ничего не делать, я сегодня отдохну. Я как-то делал ролик специально, там, касаемо того, что люди хотят сетевым зарабатывать больше, чем у них пенсии, относятся хуже, чем к пенсии. Вот это главная проблема, на мой взгляд. То есть непрофессиональное отношение к профессиональному виду деятельности. Люди не понимают, что приходя в сетевой маркетинг, они по сути перезапускают свою карьеру.